Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас очередные ваши посылки, которые отправляются у нас почтой России. Заказать можете как в группе ВКонтакте, так и на нашем сайте. Отправлений сейчас много. Отправляем часто. Почта России доставляет быстро. А у нас сегодня полетели белые мухи. а Это значит, что скоро будет зима. Готовьтесь, а вам всем спасибо за просмотр, пока.